С правой деревья грецкого ореха прямо у дороги. Вот, конечно, справа, это все деревья грецкого ореха а в Абхазии. И грецкий орех есть, и футу, и пекан растет. готовы? Я пошел пешком. Папа. За поворотиком, дорогие наши гости. Все смотрим налево и вниз. Смотрим налево и вниз, дорогие наши гости. О, Не бойтесь, забор титана такой, с Беларуси привезли. из Китая, вот это привезли. Ой, какая красота Сейчас за поворотиком еще раз посмотрим налево и вниз, еще и назад, сейчас дорога будет видна сзади нас. Смотрим налево, вниз и еще и назад. Дорогу видим сзади? Да. На обратном пути прямо поедем. В солярку будем экономить. Даурчик, открой глаза, мы проехали. Не бойся сейчас. сейчас я вам расскажу легенду об образовании озера Рица. Есть такая небольшая, грустная легенда. Место озера, там раньше была долина. Пропекала там река Вашупсе. Жила там семья. Три брата и одна красавица сестра Рица. Братьев звали так Ацитук, Агепста и Пшегишха. Пожалуйста, повторите имена братьям. Ацитук, Чего-чего? там за пшеничка, психичка, как обычно называют, ацетон, психичка, пшеничка, да? Однажды три брата поднялись высоко в горы на охоту. Ихняя любимая сестра сидела на берегу реки, белописеньки и ждала своих братьев с охоты. Здесь проходили два разбойника, Гита Юбшара. Услышали великолепный голос, решили посмотреть, кто же там так красиво поет. Увидели красавицу, решили ее украсть. Все это видел горный орел. Горный орел полетел к братьям и предупредил братьев. А братья помчались на помощь своей любимой сестре лице. Один из братьев, щутишка, метнул свой богатырский щит, промахнулся, перегородил реку. Полина заполнилась водой, образовалось озеро. Бицца постаралась вырваться из злых трех разбойников, не удержалась и упала в озеро и утонула. Братья поймали от того разбойников Гегу, кинули его в озеро, озеро его не приняло, перекинуло через щель по понеснуло а второго брата Шара отъезжал его догонять. Видели, да, две реки, река Югшара догоняет реку Гега. Это два, брата, два разбойника. А братья Рица не выдержали горя потери своей любимой сестры Рицей, как И На сегодняшний день рыбары от цветов покепсты и пшегишка охраняют покой своей любимой сестры Рицы. Вот такая небольшая брошенная легенда об образовании озера Рица. Теперь его научное образование. Не так 250-300 тому назад три горы, а цветок так ебстей Пшегишха. На одной других гор там долина. Придула там река Лашупсе. Гора Пшегишха обвалилась, переградила реку Лашупсе и долина за с водой образовалась озеро. Длина озера 2200 метров ширина в озере от 270 до 870 метров глубина в озере 116 метров Сейчас мы же скоро вместе с вами поднимемся на озеро Рица. А как вам это? не называли про походка зятика? Да! или теща? Теща, да? да, да. Зяты, <с Spider -Man> ха мы ха Новая пойдем Отнялись мы сейчас вместе с вами, дорогие наши гости. Все глянем налево. Слева сейчас мы увидим, когда гора Сталиста. Видите, Оландский, тещинка заснеженная. Это гора Пщегейская, веленец образования озера Рица. Еще раз если смотрим налево. Сбоку высотной горы, слева от нас камень торчит. Видите сбоку? Вот Похоже на палец, не смотри. Да -да -да, да, да, да. Это тещин зуб. А знаете почему он ей нужен? <свист> Чтобы взять у пиво открывать. <свист> <свист> Дорогие наши гости, добро пожаловать на озеро лиц. У него конечная остановка для всех экскурсионных маршрутов дорогие наши гости сейчас мы поедем на водопады это выше озера когда я вам рассказывал все это поволочный водопад любленных и так далее тысячи сейчас поднимемся повыше вместе с вами сейчас мы с левой стороны увидим озеро рица вот оно, слева озеро рица Сейчас мы поднимемся еще повыше, выйдем на другую красоту, куда большинство туристов просто и не попадает. либо зима, либо летом, либо на большом автобусе, либо дорога закрыта, Сейчас мы повысимся и с вами поднимемся, с мы также увидим территорию. Государственная дача Сталина За Одессу-Хрущевская дача Саму дачу плохо видно Потому что Сталина вообще, в принципе Была боязнь Чтобы кто-то все время преследовать И по приказу Сталина Дачи были хороши там уже и спрятаны И также ни в одной даче У Сталина нет кухни По крайней мере в Абхазии Сталин не любил запах деда Доготовить и по его приказу Во многих пол дачах были вынесены кухни с территории Государственной Дачи. Здесь на озере лица от кухни до дачи, у него 2 километра. Кухня находилась на пляже Светланы Оливуевой. Сейчас вместе с вами мы сдалека увидим территорию Государственной Дачи. Сейчас посмотрим, дорогие наши гости, налево, на другой стороне озер, белый забор с таким белой крышей, вот там слева, крыша, и чуть, -чуть видно. Это в время Сталина, там крыша была вообще зеленая. Вот такой белый заборчик, дорогие наши гости, слева. Это территория поезд дачи Сталина. Сейчас мы вместе с вами увидим а, развилочку влево-вправо. Мы пока поедем вправо. В сторону птичьего клева. Выше птичьего клюва тоже дорога уходит, уходная на источник Ауатхара, наша минеральная вода похожа на Баржоми, 13 километров от развилочки до источника Уатхара. Выше источника Ауатхара находится э, альпийские луга. в Абхазии такая экскурсия пешеходная, на уазиках доезжают до Альпийских лугов, дальше пешком 7 км в одну сторону, 7 в обратную до озера Мзен, летом. Не дожди до самого источника Ауатхара, нам еще одна развилочка. вправо дорога уходит, уходим на 7 озер, гора Пев и высокогорная село Псуху, которое относится к Сухумскому району. Сейчас вместе с вами, дорогие наши гости, мы увидим развилочку, мы пока поедем вправо, потом вернемся, еще и спустимся вниз, в сторону молочного водопада. Вот видим развилочку влево-вправо. Мы пока поехали вправо, дорогие наши гости. А Влево, нам не тоже позже спустимся. А пока поехали сюда. Сейчас, дорогие наши гости, мы доедем вместе с вами по Птичево-Плево. Там мы выйдем, пофотографируемся. Там сейчас великолепный пейзаж откроется на озере Рица. А, наша машинка будет так возле водопада влюблога Там водичка питьевая, если бутылочка есть Берегите с собой, вода питьевая, чистая, родниковая, талая водичка а, И еще плюс немножко с минералами Так что если бутылка есть, берегите с собой, конечно да. Сейчас мы также увидим ой, мама, ой, папа Вот я с утра про это говорю, на дорогие наши гости Ой, мама, ой, папа И я лично не спросил, что это вообще Уже я, в принципе, поздно спрашиваю, сейчас вы видите. Сейчас слева тоже великолепный вид открывается на озеро Рица. Вон там в портале находится озеро. Сейчас будет ключикнуть. Там сейчас откроется великолепный вид на озеро Рица. Сейчас доедем с вами. Дорогие наши города, сейчас глянем все налево, будет ой-мама. Ну, а что, уже мама да? Смотрим налево и внизу, ой-мама. <свес> Это ой-мама. А скоро будет ой-папа. Очень очень красиво, уходите, а пока не да, все налево, да, красиво, до да, горы, двойные, широколистые, спеши леса, очень красиво. Ты схватываешь? Не назвать, смотришь. А мне нет. С левой стороны у нас «Ой, папа» Не раскачивайте машину, нам тоже страшно Так, дорогие наши гости Сейчас скоро будем уходить на улице, Немножечко холодно Лет, аккуратненько, тихо, спокойно, не спеша, фотографируемся. Сейчас будет на 1000 клюбов выходить. Там на самой плече еще чуть-чуть тесс говорю, по крайней мере, сейчас проверим. Тихо, спокойно, не спеша. Справа такой маленький гротик, справа, справа водопад влюбленный. Плюс вода питьевая. Наша машинка будет стоять здесь же. Вы ее увидите, дорогие наши гости. Сейчас не спеша, никуда тихо, спокойно фотографируюсь. Немножко примерзну, дорогие наши гости. Вот сейчас слева такой великолепный вид открывается на озере. Видим слева? Сейчас выходим.